Всем привет, ребята! С вами снова Лекс, и сегодня я хотел бы порассуждать, какими же персонажами из мультфильмов были бы Бравлеры из Бравл Старс. Давайте же посмотрим. Итак, первый персонаж у нас Гриф. Грифу подошла бы роль Мистера Кравса. Гриф с Кравсом одного характера, деньги, деньги, деньги. Это слово им подходит, ведь что Крафт, что Гриф гонятся за деньгами. И второй Бравлер это Макс. Максу подошла бы роль Молнии Маквина. Не, ну а что? Они стараются быть быстрее всех и всегда финишируют первыми. Вот такие дела. На подходе третий бравлер, и это Фрэнк, что в принципе он из себя представляет. Это Бравлер, который очень сильно похож на чудовище Франкенштейна. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не то страшное, а Франкенштейн из корпорации монстров. Я думаю, по им и так видно, и тут ничего не надо рассуждать. Четвертый бравлер это Поко. Я решил его совместить с таким персонажем, как Миниели из Тайной Коко. Почему? Во-первых, они из одной страны, а именно из Мексики. Во-вторых, они говорят на одном языке, на испанском. В-третьем, они оба музыканты, так что у них есть, так сказать, тяга к музыке. Ну и пятый бравлер это Амбер. Тут я решил взять Кая из Ниндзяга. Немного глупо, но все же. Они оба умеют владеть огнем. Правда, одна не совсем сильна, чтобы владеть стихией. Но какая-то взаимосвязанность у них есть. Извините за такой короткий ролик. Но так получилось. Но ну а с вами был Лекс. Всем удачи. Всем пока.